Итак, следующий спикер у нас будет эксперт по подготовке и обучению бизнес-ассистентов, экс-ассистент Аяза Шапудинова, основателя лайк-холдинг, like основатель Академии бизнес-ассистентов, автор двух книг «88 советов по поиску бизнес-ассистентов для руководителя» и «88 советов, как стать и быть идеальным бизнес-ассистентом». Друзья, у нас в эфире Танделя Гарипова. И буквально через пару секунд она к нам подключится в прямой эфир. Алло, алло, Танзеля, нас слышно? Да, вас тоже слышно. Мы вас представили, участники вас слышат. Ага. И сейчас мы буквально ага. в течение пары секунд включим вашу презентацию. Соответственно, можно будет рассказывать. Коллеги, я сразу могу это уточню, что Танзеля сейчас ведет трансляцию от своего франчайзи в Дагестане. Поэтому ну, просим вас проявить понимание, мы будем максимально улучшать качество трансляции, которые сегодня были. Танзеля, вы в эфире? Танзеля, мы вас все очень ждем. Вы в эфире? Я в эфире, все нормально. Вот единственное, говорю, что если будут какие-то помехи, вы прям сильно на меня не злитесь, потому что здесь вот как-то вот не очень хорошо все со связью. Да, сейчас все в порядке, вас абсолютно хорошо слышно. Да, мы включаем презентацию. Uh -huh. Uh -huh. Так, я презентацию не вижу. Она включена. А, то есть я ее не буду, да, видеть? Да, поняла. Хорошо. Окей. Так, а и как мне говорить? Просто я буду говорить, что давайте переключать, да, и тогда мы будем... Переключать. Хорошо, тогда я включаю. Итак, первый слайд это два логотипа и франшиза Академии бизнес-ассистентов. Будьте первыми стами, верно? Угу. Вот, ребятки, всем привет. Меня зовут Анзеля Гарипова. Я основатель Академии бизнес-помощников. Что представляет из себя вообще этот проект? Да, Этот проект представляет из себя два направления, благодаря которому можно зарабатывать. Да? Это Академия ассистентов Тензели Гариповой и это кадровое агентство Тензели Гариповой. Все знаки... Они ну, мы имеем в общем документ на эти знаки, сейчас подаемся это все ну, подали уже полгода назад, просто эта вся процедура проходит полтора года назад. Поэтому вместе с документами для франчайзи будет еще и вот это свидетельство о регистрации товарного знака. То есть никто не посмеет что-то подобное сделать. Да? Следующий слайд пожалуйста. Вот, ну и, собственно, расскажу сегодня про франшизу Академии Бизнес-Ассистентов. А когда я только начинала, все вокруг крутили пальцем у виска и говорили, что это полный бред, что это не пойдет, что это на рынок вообще не зайдет. Но на самом деле я забегу вперед, расскажу вообще, с чего я начала. То есть... Я работала сама бизнес-ассистентом Аяза Шабудинова. Мы произвели с ним огромнейший фурор. Я перевезла его из маленького города в Москву, потому что я заканчивала университет. Мы как раз работали вместе в Ижевске, в маленьком городе. Я говорила, Аяз, давай пора в Москву. Вот И Постепенно мы переехали, перевезла машину, перевезла полностью все вещи, занималась всеми его делами. То есть была его бизнес-помощником. И выстроила целую систему внутри компании ну то есть как взаимодействовать с сотрудниками как привлекать инвесторов как привлекать партнеров грамотных как привлекать людей в команду вот эта команда образования будучи бизнес помощником все люди начали это видеть наши у нас были партнеры из разных городов стран они это все видели слышали и обращались ко мне, Танзеля, помоги, Танзеля, расскажи, где взять такого ассистента, где найти такого ассистента. Да, Танзеля душа добрая, рассказывала, помогала, потом в один момент я поняла, я прошу прощения за сторонние шумы, это прям секундное явление, вот, я помогала, рассказывала, и в течение какого-то времени я поняла, что меня разрывает. Я села ночью, ночами было время, я прописала программу полностью. ну То есть изначально была сырая программа, начала по ней прокручивать людей. Что 200, 300, 400 человек по ней прошло, делали колоссальные успехи, руководители довольны. И потом так и появилась Академия. То есть был, был базовый уровень, был продвинутый уровень. Сейчас мы внедряем еще и уровень для начинающих ассистентов. Ну то есть прям вот как левел 90 в Leo, да, То есть пришел, увидел, победил, отучился получил такую-то степень своей зарплаты то есть на отучился на для начинающих можешь работать на 30 тысяч отучился на средний уровень можешь работать бизнес-помощником 50 60 тысяч получать отучился на продвинутый получаешь там 100 там и так далее да я сейчас еще пишу программу там бизнес ассистенту как можно получать 500 плюс, то есть бизнес-помощники это разного уровня люди, начиная от секретарей, заканчивая до там директоров компаний. Вот и многие люди, ну не понимали этого вот и прям вском крутили, это нельзя, не пойдет, да не получится, но в итоге это все пошло, спрос пошел дикий, были курсы, и сейчас есть с проживанием в Москве в доме на месяц с изучением английского, прям как в армии, утром подъем, пробежка, зарядка, завтрак Потом обучение, потом обед, потом обучение, потом сон. И так в течение месяца. То есть люди очень сильно менялись и приезжали даже к нам различные телевидения. СМИ снимали СМИ снимали это все. И это большая возможность, крутая возможность для людей приезжать из-за разных маленьких городов и обучаться у нас, получать знания, еще и трудоустраиваться в Москве. Вот. И чуть попозже появилось кадровое агентство, ну, соответственно, здесь несложно догадаться, как оно появилось. Люди стали обращаться ко мне за готовыми помощниками, которые у меня обучались. да. Кто-то потом из руководителей начал ко мне отправлять своих ассистентов, именно ко мне, и люди хотели, чтобы я подбирала им этих бизнес-помощников, потому что Тензеля же в этом разбирается, Тензеля может понять. Да, на самом деле у меня глаз настолько был наточен, что я до сих пор вижу, самый, больш... самый короткий цикл сделки это 5 минут. То есть вот я вижу человеку, вот даже вот сейчас мы находясь в Махачкале в франчайзе, приехали на встречу в один из крутейших ресторанов yes. гам... Гамбит, он называется, в Махачкале. У них сетка ресторанов, и нас с владельцем, он мне говорит, Тензеля, мне нужен тот-то тот, и я уже понимаю, кого из Махачкалы я им отправлю хотя я в Махачкаре первый раз но я же с людьми общаюсь я же но ну, веду коммуникации я уже понимаю мне уже глаз на точно, я понимаю кто кому подойдет это из опыта работы и я тут подумала так угу, нужно это монетизировать хорошо люди стали прощаться по, ко мне а прям скомпоновать там административный персонал это офис менеджер это секретари это там директора это управляющие вот и начала вот так готовить и соответственно также полностью упаковывать все пошло хорошо, дальше историю расскажу. Следующий слайд это российская компания, да, то есть созданная мной, это был год создания, 2015 год. Цель была помочь руководителю освободить свое личное время. Ну, то есть первоначально включал в себя только академию, вот, но ну, и, соответственно, потом мы э, сделали еще и кадровое агентство, еще у меня есть бутик. Но бутик, он отдельный, это чисто для души. То есть я очень люблю путешествовать благодаря своей академии. Студенты у нас из разных стран и городов. То есть это большая площадка, где можно коммуницировать, ездить друг к другу. У нас огромнейший клуб чат для бизнес-помощников, где все друг другу помогают, где все прям друг с другом горой. Вот, все друг другу прям так очень-очень oh, рады и всегда идут на помощь вот я люблю италию и начала ездить в италию посмотрела как можно дешево купить какие-то красивые вещи аксессуары а для бизнес-помощников всегда очень важно хорошо выглядеть презентабельно и в любой форме идет она на море у нее сюда должны быть аксессуары либо у него до да, для моря интересные да и ну как ни крути в москве все-таки смотрят в чем-то одет да То есть встречают по одежке провожают туму вот и я открыла для себя что можно в италии там и на, в испании на, на риф в том же сам покупать вещи за очень дешево. Я начала их привозить, и наши ассистенты начали раскупать. То есть я на этом не зарабатываю, там, какие-то копейки, то есть, ну, там, просто для души, да, то есть, ну, соответственно, для наших же ассистентов. Это особо не афишируется, это вот у нас есть московском офисе рядом этот бутик, и кто хочет, тот приходит. Вот, поэтому это не входит в фунчайзинг-пакет, но все, что э, изъявится желанием, это все оговариваем ага... ну, и можно тоже будет открыть. Вот, сейчас это отбор, подбор обучения профессии бизнес-ассистенту и трудоустройства по всему миру. Ну, собственно, себе, да, основатель Академии, эксперт по подготовке и обучению бизнес-ассистентов, экс-ассистент Аязыша Будинова, основатель двух книг, я написала две книги, 88 советов по поиску бизнес-ассистента для руководителя и 88 советов как стать быть идеальным бизнес-ассистентом. Кстати, у меня для вас подарок вот, кто оставит организаторам фамилии, имя, отчество и почту и напишет «я хочу книгу», я обязательно подарю две книги в подарок, они вам вообще помогут по жизни. Если вы руководитель, если вы у вас есть ассистент, вы можете, пожалуйста, подарить на любой ближайший праздник эти книги вот, и прям хорошо прокачать, прокачаться. Сейчас пишется третья книга, она большая, прям, прям тот человек, кто прочитает эту книгу, может стать полноценным бизнес-помощником. Вот, Она будет... Наверное, ближе к концу августа, либо к сентябрю. Помимо всего этого я очень люблю активный образ жизни, дайвер, просто спортом занимаюсь. Поэтому, кто желает, пишите тоже можем организовать это все. А в чем уникальность бизнеса? Да, Во-первых, это новая ниша, которая только развивается и находится на подъеме, имея огромный потенциал. Да, кстати, это следующий слайд, пожалуйста уникальность бизнеса слайд отсутствие прямой конкуренции до да, востребованный продукт так как в бизнесе первых помощников обойтись практически невозможно соответственно это первая академия специализирующая на обучение бизнес-помощников что клиентом может быть любой руководитель которому необходимо освободить личное время это могут быть гендиректора компании это могут быть там владельцы бизнесов это могут быть топ менеджеры компании ну то есть мы тут не ограничиваемся да? иногда бывает начинающие предприниматели на там заводы владельцы заводов пароходов дальше следующий слайд уникальность компании продуктом то есть работа ведется в 12 странах сейчас уже Россия, казахстан катар украины беларусь греция литва латвия эстонии другие мы придерживаемся особого подхода к подбору помощников для руководителей то есть я, я люблю это дело я mm -hmm. живу этим это моя жизнь я прям Горю за качество, то есть любой клиент, которому мы, мы как-то что-то сделали не так, то есть я лично звоню, да, то есть каждый мой сотрудник обращается к клиентам как прям с ребенком, да, то есть я этого требую от франчайзи. Ну, требовать не приходится, потому что просто я это доношу, выбираю правильный франчайзи, и а, тот человек, кто хочет и жаждет деньги, кто в этом увидит, кто в этом увидит полезность, ценность, а не в первую очередь деньги, да. И когда он начнет делать качественный продукт вместе с нами, то и деньги польются рекой. То есть на этом сейчас мы дойдем по цифрикам, по финансам. Это можно очень хорошие деньги делать, это быстро окупается. Вот, дальше мы помогаем обеим сторонам увеличить свои доходы. То есть вы зарабатываете и на ассистентах, и на руководителях. То есть очень хорошо. Да? То есть даем рекомендации на основе реального опыта, как, например, ассистенту за свой труд 30 тысяч рублей а перейти в 70-80 тысяч рублей. То есть как растут и люди, те, кто приходит к вам на обучение, так растут и руководители. Которые берут этих людей к вам на обучение. То есть не забывайте, что вы это делаете благое дело, да, то есть вы не занимаетесь пивом и фастфудами, а вы занимаетесь реально помощью. И ну, это еще в три в раз больше возвращается, как правило. Ну, наши достижения следующий сайт. Ой, слайд: 30 дней периодичность каждого потока, 180 занятий проведено, 567 ассистентов обучено, а, уже не 567, а полторы. 1687, 14 стран, где работают и обучаются наши студенты, 497 ассистентов отобраны, устроены, 50 тысяч рублей, средняя зарплата, которую получает наш ассистент. Это была цифра на февраль 2018 года, внизу пометочка. Дальше следующий слайд. Кто такой ассистент? Ну, то есть, вот смотрите, а я, Стензеля, да, это старая фотография. Подготовленный бизнес-ассистент способен взять на себя всю рутинную работу, позволив руководителю думать над стратегическими задачами и добиваться развития в два раза быстрее. И это очень здорово. Вам. Следующий слайд. Целевая аудитория наша. Это студенты, молодые мамы, действующие бизнес-ассистенты те, кто хочет ими стать. На самом деле 57 э, портретов целевой аудитории. Мы вам все это будем передавать. Молодые перспективные девушки и юноши, которым нужны деньги, опыт связи, хорошие работы и постоянное развитие. Дальше по направлению трудоустройства. Это руководители разного уровня. От начинающих предпринимателей до высокопоставленных бизнесменов. Это чиновники, депутаты наемные топ-менеджеры и владельцы бизнеса, соответственно. Дальше на следующем слайде. То есть ну, мы работали с многими известными людьми, да, там Балавик, это там Тиньков Олег, это Рустем Трико, это Дима Портнягин, это Миша Дашкиев, ну, Кого-то из имен можно не знать, там основатели немцы, директора президенты Мерседес-Бенца. Ну, то есть вот здесь вот Ленар Хиснулин, здесь Константин, вот Саша Воловик. Вот на следующем слайде отзывы от ассистентов, то есть на самом деле можно все посмотреть по хэштегу академия нижнее подчеркивание ассистентов то есть это наш хэштег фирменный и там можно посмотреть вообще жизнь студентов и отзывы руководителей и также на сайте дальше такие же инструменты для привлечения трафика есть это мероприятие это система работы с, ВУЗом, и с вузами, и это вебинары две книги для ассистентов как лид магнит соцмедиа личный бренд из лига риповый то да, сразу скажу что личный бренд не везде качает да например в латвии в эстонии и литве эстонии литве где у нас сейчас есть франчайзе ну то есть там тензелю вообще не знают да знают там два человека из этих стран вот но мы над этим работаем и делаем все возможное, чтобы люди шли именно на идею. То есть где-то бренд сработает, где-то сама идея, да, отучиться на бизнес-помощника, получить хорошие результаты. Дальше, тематические ресурсы для поиска резюме, настроенная CRM-система для HR-сайт компании. Следующий слайд, основные направления монетизации. Первое, мы предоставляем упакованную продуктовую линейку. Второе, онлайн и оффлайн курсы для ассистентов. Третье, продвинутый курс оффлайн для ассистентов. Четвертое, две книги. пятый подбор персонала, личный коучинг ассистентов, международный клуб ассистентов. Да, это очень сильная площадка, и у нас обучаются известные актеры, и матери мамы известных актеров, и сестры известных актеров, известных звезд там, шоу бизнеса. Вот этой вот платформы, потому что там есть очень много крутых предпринимателей и ассистентов, а также вот новых продуктов: то есть, бутик головы лети, курсы, интенсивы, там все, что уходится в Московской академии бизнес-ассистентов, все будет входить и для франчайза. Дальше. Состав с франч-пакетом. Это гибкая отлаженная бизнес-модель, система оптимизации трассы на образование и система обучения сотрудников, финансовый учет, учет зарплат, бездовольственные инструкции, аналитика для контроля бизнеса, система аналитики показателей и так далее. Ну, то есть все стандартное, что входит во в, в, в франч-пакет, плюс система обучения, то есть изначально пять блоков обучения, после того, как получили франчайзинговый пакет, уже более подробно все разбирается до того момента, как... Человек поймет. Если есть желание, но я настаиваю, чтобы человек приехал и как до до с самого низа, все прошел. Начиная с офис менеджера, как нужно встречать гостей, как нужно разговаривать, чтобы все прошло у нас внутри компании. Дальше семь шагов к успеху. Первое формирование заявки. Да, то есть вы свяжитесь с нашим менеджером по франчайзингу по телефону или оставляете заявку на сайте. Это что нужно сделать, чтобы купить франшизу. Дальше мы исследуем рынок, да, то есть также оставляете заявки, и мы бесплатно вам проведем. Исследование рынка это процентов. Дальше мы совместно анализируем выделенный регион, рынок, и его качество, емкость да, то есть, после чего мы подготавливаем индивидуальным предложением. Да. Третье подписание договора о намерениях заключаем предварительный договор. Четвертое обучение франчайзе плюс ведение во все процессы. Пятое подписание основного договора, передача всех инструментов. Шестое запуск рекламной кампании. Набор на первый поток. Седьмое подготовка конференции. Нуль-тое Ноль открытие официальной академии бизнес-ассистентов в формате конференции с приглашением предпринимателям, ассистентов, студентов активно личности, СМИ и приезд, соответственно, на Тензили, да, собственно, меня. Вот, и вы становитесь известным человеком в кругах своего города, да, потому что есть подвязки почти, что, мне кажется, в каждом регионе России и за рубежом, то есть мои личные офисы, это Москва, это ближайший Дубай в этом году, конце года, скорее всего, Грузия подо мной тоже будет, ну, лично мои, и Нью-Йорк, вот, сейчас вот мы после 1 июля мы открываем Баку, после Баку едем в Грузию, смотреть, общаться с партнерами, честно, сама не хочу открывать Грузию, потому что, ну, я не, разор... я не хочу разрываться, не люблю распыляться, вот, а Москву уже могу поставить, оставить и уже уехать в Дубай развивать, вот, и а, ну, очень активно пойдем развиваться, тем более в этом году, поэтому пока есть шанс, очень важно успеть а, запрыгнуть не в последний поезд. Дальше, экономика инвестиций, да, запуск проекта в течение одного-двух месяцев, стартовый капитал 150 тысяч рублей, повышальный взнос от 500 тысяч рублей, да, в зависимости от региона, прибыль от 150 Тысяч рублей в зависимости от региона срок окупаемости от 3 до 6 месяцев не более среднее количество обучающихся 25 человек размер среднего чека 40 50 тысяч рублей отчисление роялти то есть 10 процентов от оборота от кадрового подбора и офлайн обучения и отчисление 30 процентов от оборота от онлайн обучения будет только с третьего месяца почему потому что вы ваша задача на онлайн обучение будет только набирать а москва уже полностью все обеспечит. Ну, то есть ваша задача только набирать на онлайн. Вот прозрачные прогнозируемые, прогнозируемые перспективы роста с показателями дохода и по вашей управляющей компании. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста, требования к будущем партнерам. Ну, соответственно, вы, мне важно, чтобы вы ориентировались в деловой тусовке вашего города, чтобы вы светились, да, то есть бывают случаи, когда в франчайзе говорят, ой, я сейчас перееду в другой город, и я там откроюсь, ну, то есть с самого нуля, это будет сложно, да, лучше в том городе, где вы имеете связи, тем будет лучше. Ну, либо если у вас есть друзья в том регионе, крутые, которые вас очень быстро пропьярят. Дальше. Знаете ведущих предпринимателей региона, занимаетесь активным нетворкингом, умеете прогнозировать предполагаемую выручку проекта. Для этого мы предоставим годовой финансовый план и вообще финансовую модель. Да? Для этого тоже обязательно напишите, оставьте заявку. Даже кому просто не нужно купить франшизу, но интересно, как у нас составлен финансовый, финансовый план Отправляйте заявки, и вам обязательно это понадобится для того, чтобы рассматривать другие франшизы. А мало ли вдруг, да, то есть вам понравится наша модель, и вы будете ее оценивать, она немножко нестандартная. Дальше, умеете распределять средства для эффективного продвижения проекта. Для этого мы предоставляем годовой медиаплан, да, готовый к работе по четким инструкциям франчайзера. При этом мы всегда принимаем во внимание обратную связь от партнера и вводим нововведения благодаря советам, да, то есть нашим франчайзе. У нас очень дружная команда, сейчас уже 12 франчайзе, вот, кто-то начинает, кто-то уже работает очень хорошо, Казахстан уже больше, чем полгода работает, очень хорошо зарабатывает, вот, вообще умнички, и горжусь прям, ребята, они мои основоположники, которые приехали ко мне, уткнули меня к стенке и говорят, ребят, давайте все, запускаем франшизу, вот, ну, и, соответственно, мы с ними начали работать, вот. И потом первый пошел, второй пошел, третий пошел, третий пятый пошел, седьмой пошел, восьмой пошел. Вот, поэтому так это все быстро закрутилось. Вот, поэтому, а как у нас проходит, то есть на обучении, на запуске обучения не заканчивается взаимодействие. То есть мы каждый понедельник в 10 утра созванимся с франчайзе, делимся своими историями, опытом, у кого что получается, кто что новый инструмент увидел, поделились, рассказали, протестили, пошли дальше. Потом там снова пошли там новые базы, так обзваниваем этих, делаем то-то, и каждую неделю у нас новые задачи. Это вне зависимости от общего плана, что мы делаем. Вот такие вот дела. Дальше можно следующий слайд. Команда поддержки, основатель компании, SEO-академия, ассистент-основатель HR-поддержка, отдел продаж, менеджер по проектам, технический помощник интеграции, эти поддержка также есть. Наши партнеры и клиенты, возможно, вы здесь видите тех людей, кого вы знаете, возможно, вы их кого-то части не знаете, вот эти клиенты уже пополня, пополнились тысячу раз, наверное, вот за все это время, потому что ежедневно поступают от 10 там, до 20 заявок, да, то есть и на обучение, и плюс на подбор. Вот, и только знаю, успевай обрабатывать все и делать. Ну, то есть это тоже получилось не с первого месяца, да, такой поток настроить, но все это в ваших руках и важно понимать, что самое главное для франчайзи, что франшиза это тоже бизнес, это ваше DTO, это такой же полноценный бизнес, такая же полноценная работа, которую нужно уделять там, по 8 часов в день как минимум на начальном этапе, а то и больше. А потом, когда вы все это поставите на ноги, потом уже можно отдыхать и заниматься своими, своей деятельностью. Вот, поэтому еще раз повторяю, оставляйте заявки, пишите для того, чтобы мы вам подарили две книги, для того, чтобы отправ, отправили финансовую отчетность и для того, чтобы еще что-то я вам хотела дать, я уже забыла. Дальше переключаем на следующий слайд. Ну и, собственно, помните, что вы самые лучшие, вы молодцы, что вы развиваетесь, не останавливаетесь, что вы ищете решение, что вы хотите складываться и покупать новые франшизы, ну, то есть не останавливайтесь на достигнутом. Вот И приглашаю вас стать для всех желающих, кто у кого срезонировало, импонировало то, о чем я рассказала, часть приглашаю вас кстати, части мирового сообщества Академии бизнес-ассистентов и нашей семьи. Например, сейчас мы в гостях у франчайзи, у Махачкале, с нашей командой полностью приехали, потом также с командой, часть команды, у кого из-за гран-паспорта едут в Баку, часть команды, у кого нет, и у кого личная жизнь, то, мы, то они уезжают обратно домой в Москву. Вот, поэтому постоянно путешествуем, стараемся жизнь делать яркой, интересной. Ну, То есть я понимаю, что... Ну, работа — это некая семья, ну, работа — это некая такая прям больше, чем дом даже, потому что на работе проводит человек очень много времени. Вот, и сделаю все возможное для франчайзи, чтобы тоже ему было комфортно работать вместе с нами. Вот, кажется, я уложилась тайминг. Вот, спасибо вам огромное. Я должна буду ответить на вопросы или могу отключаться? Да. Угу. Там был вопрос про предполагаю прибыль, но он был до того, как вы ответили на него. Но, может быть, подробнее можете об этом сказать. Прибыли... Еще... Еще раз, я не поняла, какая, прибыль... какая, возможно, прибыль то есть, в рамках этого бизнеса? Разное, все зависит от вас. Смотрите, давайте возьмем, например, 10 человек, ну, если вы там, в Санкт-Петербурге да, берете. Ну, то есть 10 человек в месяц у вас пришло. Вы на обучение заработали там от 20 до 50 тысяч рублей с одного человека. Ну, давайте возьмем среднее там 35, да. 10 человек – это 350 тысяч рублей, это выручки. Плюс эти 10 человек вы в месяц устроили. Устроили в среднем тоже, ну, на 1040-50, да. Давайте на 40 возьмем, это 400. Уже 750 выручки у вас в месяц есть. Это всего лишь 10 человек. Это еще, ну, это прям минимум-минимум, да, на начальном этапе. А когда у вас будет по 50 человек в группе, а когда у вас будет по 100 человек в группе, ну, то есть это уже все зависит от, ну, желания франчайза. Поэтому, ну, можно делать легко в месяц на начальном этапе, там, ну, 200-300 тысяч рублей. Все зависит от региона. Кто-то говорит, что в маленьком регионе работать хуже, в большом легче, на самом деле, ну, я бы сказала, тот, все зависит от франчайза То есть если франчайз работает и вкладывает и делает, и участок участвует на мероприятиях, и постоянно выставляется и работает с блогерами, то можно закрывать и по 50- по 100 человек и в маленьких городах, потому что людей там много. Вот. И, ну, примерно можно зарабатывать там на начальном этапе от 150 там до 600, а в дальнейшем, когда уже автоматизировано поставить, то есть есть у нас еще игра, маркетинговые фишки там само обучение входит, что вы сам ученик а, привлек там еще двух людей на обучение закрыл. Ну, то есть и так постепенно у вас это будет разрастаться, разрастаться и а, можно будет зарабатывать от а, полумиллиона и выше как минимум. Ну, то есть я о больших цифрах сейчас не говорю, дабы не быть просто пустословной, да, но большие цифры тоже есть в этом проекте и достаточно-таки так, ну, легко <с их заработать. Ну, то есть самый большой чек в Москве я сделала около 700, что ли, в месяц чистыми, ну, то есть в Москве, причем, ну, в такой обычный месяц. Поэтому все зависит от франчайза. Да, спасибо, Тензеля. Вопрос еще один. Сколько стоит месячное обучение в Москве на бизнес-ассистента? От 15 до 50, вилка цен. На каждое, на каждое обучение вилка цен. Спасибо. И вопрос Ли Филиппов задает. Имеет ли регистрацию торговая марка? Еще раз. Имеет ли регистрацию торговая марка? зарегистрирована? Да, да, да. Я в самом начале сказала, что у нас сейчас она в процессе. Вот полгода назад мы подали, вот еще чуть-чуть, и уже документы все придут. Ну, номер регистрационный есть, все окей. Еще вопрос. Какие есть ежемесячные расходы на этот бизнес? Это офис, это сотрудники, но я поделюсь, как выстроить беззарплатную, точнее безокладную систему оплаты, бальную систему будем вводить. То есть у меня еще пока сами сотрудники на окладе, ну то есть часть сотрудников, вот, но будем безокладную вводить. Плюс это какие-то маркетинговые ну, маркетинговые вложения, ну то есть это будет уже исходя из, ну то есть пришла прибыль, да, то есть человек грамотный, финансово грамотный, он не будет всю прибыль вытаскивать себе в карман. Он часть вытащит, например, там 20% себе, да, там как учредители, как основатели этой академии, ну, как, не то что основатели, как владельцы этой академии, да, в своем регионе. Все остальную часть там 40% на фото уйдет, на фото оплаты труда, и там какую-то часть будет вкладывать маркетинг. Ну, то есть там больше сверхвложений не будет. Ну, то есть все это рассчитывается, и все это делается. Mm. Здесь вот еще один вопрос у нас, не покажем ли мы хозяйку франшизы. Хозяйку прошу да. на самом деле очень легко увидеть везде. Просто убить в Яндексе и вы увидите. Ой, да, да, давайте я вам покажусь. Просто я тут прям, мы только что с гор спустились. Сейчас я вам покажу. Кстати, вот я. Так, вы меня видите или нет? Да, да, да мы в да. эфир включили, да, вас видно. Такая же прекрасная группа. А как сейчас горы есть? Соцсети. Сейчас, а, нет, сейчас гор нет, сейчас вот. а, Смотрите, я сейчас нахожусь в Дербенте, ага. это Дагестан, вот там Каспийское море, здесь очень красиво. Вот, кстати, крепость Дербентская, вот мы сейчас только что с этой крепостью, здесь место силы а -а -а. прям, очень красивые места. Вот. А, мы, кстати, сейчас с командой здесь будем до 1 числа, вот. и а, с 1 числа мы поедем в Грозный, поэтому все, кто хочет, присоединяйтесь к нам, а после... А Грозно, мы поедем в Баку, после Баку в Грузию, будет у нас в Баку открываться представительство еще, соответственно, в Грузии тоже будет открываться. Вот, поэтому, welcome, вот подписывайтесь на соцсети Панзеля Гарипова. И будем дружить. Я очень открыта для общения. Готова. Буду обратно рада обратной связи. Кто захочет нести лепту в нашу франшизу, в нашу деятельность я буду только рада и с нетерпением буду ждать обратной связи. Я готова каждый день становиться лучше и лучше. Вот и, и поэтому не наоборот буду рада и жду обратной связи. Я могу отключиться. Да, да, спасибо большое, Танзеля. Спасибо огромное Танзеля, прекрасный спикер и просто большая молодец. Да, отлично, благодарю. Вопросов много, я думаю, уже дальше продолжат общение участники непосредственно лично в компании. Танцеля, спасибо за участие. Да, благодарю, всем хорошего дня и помните, что вы самые-самые-самые лучшие.